чем заняться? Да, Камила? Да. О, я придумал, ну, давай давай, давай. давай. Так, я Давай. Ой-ой-ой-ой. ой ой и гоу! Нет, что ой вообще Мячик! Давай играть! Давай. Че, я на мой уши? Я на мой Нет, тоже что-то не хлоп. Там у меня, есть у тебя какие-то предложения? Да Обалдеть, Камила! Это что и надо? Да! Давай играть? Давай! Только где? Скотч. Сейчас я его сдохну. А давай я? Нет, я, я умею. Ты открыл, ты что Ой, пакетик упал. Коробка Давай я ее садю О, сюда подходит не, не. А, ну да, это, это вот так Ты правильный сделал Ой, шашки да-да. Ой, один, один. Один и, и это кольцо осталось. Кольцо украин. Давай я, я вставлю. Давай. <клес> Не могу вставить. Ой, сайт. Все, готово Ай, шарики <смех> Так, Камила, давай сюда положим шарики Давай, я первый Я первый Ой Ой Ого Шарики надо взять у нас, я так думаю, три попытки. Раз, два, и, и это третье. И мне. Давай, на. Нет, сейчас не так. А попробуй вот так вот. Попробую вот так вот. Да, да, да. Это первая попытка, это вторая. <свист> Ай! Сегодня вообще никто не попадет в цель, теперь я. <свист> Почти. Ну давай, один, один шаг Ай, нет, мимо нет. Давай, давай, давай На еще На еще Давай Давай В одно место скачились. Теперь я, да. Первый, второй и третий. Ой. Надо не сильно, надо вот так. <свят> да, вообще, <свят> вообще да. Я мог попасть на третий. Не, второй, второй Ты, ты не бросила, давай. Вот так вот, держи и атакуй Вот так вот, смотри Вот так вот Давай О, на него сажается А я тогда буду играть в игру.